Для ловли на штекер я использую поплавки фирмы Королуссо, модель Капри. Многие знают, что эти поплавки представляют из себя своеобразный конструктор, в котором можно, например, менять направление тела поплавка, а также в любой момент рыбалки, в зависимости от условий, поставить антенку другого цвета. Антенки, которые идут в комплекте с поплавками, несколько толстоваты, их диаметр 2 мм. К тому же они могут попросту потеряться, отвалившись от киля. Я переделал конструкцию, купив комплект полых антеннок диаметром 1,5, 1,7 и 2 мм и приклеил их к килям. Теперь чтобы заменить цвет антенки, нужно попросту поменять ее вместе с килем. Приклеенная антенка вряд ли отвалится, а времени на ее замену вместе с килем тратится не намного больше. У меня в коллекции имеются поплавки капри грузоподъемностью 1 грамм, 0,75 и 0,5 грамма, но на некоторых рыбалках хочется поставить что-то поменьше и чувствительнее. И я решил самостоятельно изготовить поплавки, которые дополнили бы коллекцию и подходили бы к келям фирменных поплавков. Поплавок, а точнее его тело, буду изготавливать из твердого пенопласта. Этот материал не нужно будет покрывать особо толстым слоем лака, чтобы поплавок не пил воду и не нужно будет опасаться, как в случае, если бы материалом служила бальза, что из-за маленькой царапины поплавок разбухнет и его грузоподъемность изменится. Толщина киля у фирменного поплавка 1 мм, но чтобы в теле поплавка помещалась также и леска, отверстие будет диаметром 1,2 мм. Я засверливаю заготовку насквозь сверлом диаметром 1 мм. А на этапе, когда буду точить ее, насажу на сверло 1,2 мм, чтобы заготовка держалась достаточно плотно и не вращалась. Таким образом, отверстие в теле поплавка получится требуемого диаметра. Теперь начинаю обрабатывать заготовку напильников, придавая ей форму, близкую к желаемой. Несмотря на то, что это пока грубая обработка, стараюсь уже на данном этапе снять большее количество лишнего материала. И придать заготовке довольно ровную форму, чтобы не было больших биений при дальнейшей обработке на дрели. Приступаю к окончательному формированию тела поплавка на дрели. Сначала обрабатываю заготовку крупной наждачной бумагой и небольшим напильником, точнее обломком напильника. Как я уже говорил ранее, на этом этапе я плотно насадил заготовку на сверло диаметром 1,2 мм. Однако торопиться и слишком сильно нажимать на нее при обработке не стоит, поскольку заготовка провернется на сверле. И чтобы продолжить ее точить, потребуется сверло большего диаметра, что в итоге приведет к увеличению внутреннего отверстия тела плавка. Грубая проточка закончена. Теперь Надфилем выравниваю все неровности, оставленные от предыдущей обработки. Излишний энтузиазм здесь тоже ни к чему. Помним, что если заготовка провернется на сверле, скорее всего придется начинать с самого начала. Для финишной обработки я сделал специальный инструмент, приклеив к надфилю на мягкий двусторонний скотч мелкую наждачную бумагу. Новым инструментом провожу окончательную доводку заготовки. После такой обработки поверхность получится близкой к идеальной и готовой к покраске. Пришло время достать свой любимый аэрограф. Покраску буду производить красками, предназначенными для пластиковых моделей, но это совершенно не означает, что она будет плохо держаться на пенопласте. Наоборот, эти краски очень качественные, имеют хорошую укрывистость и адгезию ко многим материалам. Сначала, не торопясь, тонким слоем, избегая подтеков, задую тело поплавка краской синей металли, а затем покрою блестящим лаком, придавая поплавку законченный вид. Поплавки готовы. Теперь нужно узнать, какая у них получилась грузоподъемность. Для этого полностью снаряжаю поплавки, надевая на накили кембрики, и к каждому поплавку присоединяю приспособление с нулевой плавучестью и кладу на него дробинки, затем взвешиваю их на весах с точностью до 1,1 грамма. Чтобы промаркировать поплавки, буду использовать цифры из обрезков декалей, оставшихся от пластиковых моделей. Это обычные переводные картинки, нужно просто бросить их в воду и изображение отделиться от бумажной основы. В самом конце, когда вода испарится из-под декали, я смочу ее специальной жидкостью, которая намертво приварит декаль к поплавку. Вот так выглядят законченные поплавки. Для сравнения, слева я положил поплавок Кралуса Капри грузоподъемностью 0,5 грамма, а у меня же по итогам взвешивания получились поплавки 0,3, 0,4 и 0,45 грамма, которые прекрасно дополнят мою коллекцию и расширят возможности на рыбалке. Thank you. Спасибо.